Всем привет, на связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Facebook меняет название, меняет тикер. И с чем это связано, я, честно говоря, решил ну, разобраться, посмотреть ну и поделиться с вами. Так, через 10 лет компания обещает создать виртуальный мир для 1 миллиарда пользователей. Ну вот такая вот. И на самом деле компания меняет такую что ли мировозрение, направление и отправляется в разработку виртуальной реальности с дополнительной реальности, реальностью ну, и а, с привлечением голографии. А, что хочет сделать Марк Цукенберг? А, хочет сделать а, так, чтобы люди играли в шахматы, в баскетбол, находясь друг от друга далеко. И не только в эти игры, а так, чтобы они могли обставить, например, свою квартиру различными, различной мебелью, сконструировать свое жилье таким образом, чтобы им было удобно, приятно, комфортно. Ну и, в общем, существовать в этой реальности. Честно говоря, это очень напоминает матрицу. И тут не только, не только дело в том, что это увидеть, а дело в том, что еще и потрогать. И на это каждый год компания будет выделять бюджет для разработок так и каждый год так цифру я даже что-то не помню где она здесь но это порядка 10 миллиардов рублей меньше будет доходность компании ну и соответственно давайте посмотрим по цифрам Facebook ну, просто прям идеальная компания с идеальными графиками. Все они стремятся вверх. Здесь э, это часть квартальная прибыль, поэтому она такая немножко меньше соединяться здесь не должно быть. Ну, в общем, э, все графики смотрят поступательно вверх. Если откроем э, отчетность, то у компаний постоянно рост прибыли, независимо пандемии, не пандемии, кризис, не кризис, они постоянно получают увеличенную прибыль. Если смотреть на инвестиции, то инвестиции постоянно, каждый год идут в разработки у этой компании. Ну вот в 2018 году не было здесь -то, какая то прибыль от инвестиций, пока не могу сказать. Но если по чистым денежным средствам от инвестиций Инвестиционной деятельности, то а, здесь солидные цифры, вот. и чтобы как-то сравнить, и я посмотрел Apple, что у них творится на да, вот Apple, а, у компании доход выше, намного выше, а, есть просадка, и если посмотреть по инвестициям, то здесь, честно говоря, вот инвестиции огромные инвестиции были в семнадцатом году, а затем только, как говорится, сливки снимались, ну то есть обратные из инвестиций деньги забирались и вот небольшие инвестиции в последние два года вот, и м -м, тоже вот, стал вопрос такой посмотреть, а что это вот за размер такой инвестиции? забил в поисковике и узнал, что в 2017 году, м -м, благодаря вот этим инвестициям, 46 миллионов а долларов, миллиардов, миллиардов долларов, что сделали, так, 10-й iPhone вышел, приставка, а, беспроводная зарядка, а, еще 8 и 8 плюс iPhone, ну, то есть и операционная система новая. А, еще беспроводные наушники. Вот. Вот такие вот э, новшества э, ввела компания Apple при таких вот инвестициях. Я не претендую на глубину знаний по этой компании, я смотрю, какие инвестиции были и что, в принципе, такого мощного и главного за год произошло. Это я посмотрел самую главную презентацию, ну о которой очень много говорилось и все такое. Вот. Ну Если посмотреть на... Facebook, здесь инвестиций всегда шло достаточно много и они постоянные. Если эту сумму еще увеличить на 10 миллиардов, тогда прибыльность компании будет ну, там не 30 миллиардов, а 20 миллиардов. Хотя она, наверное, еще будет выше. По прибыльности, наверное, останется так же, но часть уйдет на инвестиции. В принципе, это очень неплохо. По этой части у меня нет вопросов, и мне кажется, это должно сработать. Так, что говорят аналитики? Аналитики в среднем это 405 долларов и максимум 460. Это в ближайшие 12 месяцев. Ну, исходя из того, что компания будет выделять из прибыли на часть на инвестиции, от этого общая прибыль, конечно, пострадает. И я думаю, что в ближайший год, наверное, будут такие качели. Там, скажем, как раз вот до 405, наверное, она и вырастет. Но затем опять... Скорее всего, опустится. Но ну, думаю, что уровень 305 не должны пробить. И вот в этом коридоре будем шевелиться. А что говорит, что говорит, если на долгосрочные инвестиции, то здесь однозначно да. Потому что компания будет в любом случае расти. И при достижении того результата, о котором говорит руководитель компании она я уверен что взлетит просто в небеса но ну, я думаю что здесь будут различные дробления акции и так далее чтобы она бешеная стоимость не выдавала а была примерно может быть на одном уровне находилась вот. на данный момент е компании находится в районе 24 средняя 26 поэтому она по сравнению с другими компаниями недооценена но я даже не знаю у кого можно поставить в, в конкуренты и думаю что здесь Facebook лидер все-таки этой сферы и по п.е. компания недооценена и здесь перспективы роста очевидны но ну, это на мой взгляд, это мое мнение. И в долгосрочной перспективе Facebook отличная инвестиция.